Как думаешь, мы справимся? Да, и без своей команды. Мы сделаем это вместе. Все произошло так быстро. Была вспышка на солнце. Прощай урожай, и да, прощай все. Поэтому я спрятался. Испуганный и такой одинокий. И я нашел тебя. Ну и что нам теперь делать? Убери локти со стола. Локти со стола убери. Хорошо, а ты следующий. Видишь ли, я разрабатываю кое-что интересное. Огромный шаг в доверии. Теперь, если ты можешь говорить, скажи мне кое-что о себе. Роботы должны защищать собаку. Если мы не уйдем до того, как разразится шторм, мы умрем. Все мы. Как только ты сможешь ходить, мы уйдем. Раз, два, раз, два, раз. Он шлепнул. Раз, два. Направимся на запад, через горы. Хочешь, я сяду за руль? Не поворачивайте слишком сильно. Это уже через Подними ногу на волосок. Идеально. <свистит> Эй, из-за чего весь сырбор? Я научился разговаривать по собачьи. Я не думаю, что я ему нравлюсь. Иди и посмотри на это. Нужно закрепить фургон. Держитесь за что-нибудь. Мы должны быть в безопасности, как только доберемся до гор. Но всякое может случиться. Например, 150-градусная жара, ультрафиолетовые излучения и люди, которые прячутся в тени. Уходим сейчас же! Как думаешь, мы справимся? Куда я без своей команды? Все, что мы делаем, мы делаем вместе.